Вам случалось видеть настолько реальные сны, что, проснувшись, вы не понимали, где вы? У меня такой же глюк. 16 лет. Больше трети своей жизни я шел к этому моменту. Нашел несоответствие? Я нашел искажение фактов. Черт, вот это бабки. Надо отметить. Пошли. Ну? Кем трудишься? Э, я адвокат. Какой государственный? Я мелкий, жалкий клерк. Вот и все. Правда? Кажется, на меня все пялятся. Они думают, зачем я привела сюда папу. И кто первый? Ну, mm -hmm. я. И через сколько меня вставят? Тебя накроет волной. дурю незнакомца и я ничего не помню ты как нужно найти мужика из бара прямо сейчас Эй, ха -ха. верни мне мою дурь думаешь ты сейчас здесь вселенная знает что ей нужно баланс Сопротивление погрузит твою жизнь в хаос. Ты почти у цели. Ну и поворот. Ловушка разума.